Уже прошел тридцатый день. Листья. Хочу а, есть. Боюсь, придется. Я с ума схожу так, от голода. Я слышал кого-то там. Так, где ты там? А, во! Вперед. Уйди! Уйди! Я хочу есть. Я три месяца никого не ел. Если хочешь есть, то ешь. Нет, Мне я все не равно Я все равно что я умю ешь. Ладно, пока не самое страшное. Главное то, что я отсюда выйти не смогу. Можешь? Смотри, ты знала об этом? Не. Уго, тут потайной ход. Да, я нашел его случайно. И три месяца тут посидел. Ну, зато ты хотя бы в тени. Хотя бы. В тени. Ну, скоро солнца не будет. Говорят, ты сможешь найти моих братьев. Они тоже, да? скорее сегодня не выходят. Они не выходят, они сидят. И, кстати, у того... А, а у, у него зонтик. Скажи, у что принес зонтик. зонтик мне. Даня, привет. А, Принеси зонтик. зонтик. Еще вот тут вот, Олег тут нести еще а -а -а. один зонтик. Ну, Дай да. зонтик. Ну вообще, да не смущает, брат. Мы с тобой не виделись Ладно. три месяца. Ру... Поищу оку. Где ты был? Куда в подвале? Пиши. Офигеть. Я три месяца не мог выбраться оттуда. Кстати, Алло, что лука, с этим ты... старпером случилось? Он сгорел? Алло, Алло Лука, ты, ты лози... где? Я честно, я его уже давно не видел. В Плюс городе отключилась вся магия. Надеюсь, вот. надеюсь, я в порядке. А, ё тебя, э, Ты что, глупец? Сгоришь! Лука, можно, э, по поешь Все, похоже, путь. он, сдох, он похоже, сдох. Да, он тут уже давно... Под, Ты гений! Под зонтик встань. Упали в дом. У тебя есть зонтик? У тебя есть зонтики? Привет, брат. Ну, Вообще не смущает, да? Пропал. А ты даже не пошел мне искать, пидать. Ты вернулся? Кидать. Да, у меня Мы... все всё выйти не мог. Ой, что ли? Мы... Мы тебя искали. Вы я могли искали. зонтик я мне. ну вот. да да этот жмот не дал мне зонтика. Я его съесть хотела. Можно его съесть? Конечно, можно. Верни мне зонтик. Если честно, там, в этом книжке, mm -hmm. которые раньше были заклинания, я их больше не вижу. Потому mm -hmm. что они пропали в связи с тем, что дали на а магии. Но, но, я скажу то, что... Почему-то, смотри, фея до сих пор Короче, я не знаю, о чем ты, но то, что у меня оставалось последняя магия, я смог призвать его на меч. Но, я... У меня тоже единая магия. Стой, я если я ты говорю... ее выпустишь, если ты ее выпустишь, то а тогда ее? Уни... А это искусство. Короче, а я... я создал... А? Я получил этот меч, егоны. Серьезно? Серьезно? Да. Я хочу есть. Где еда? Почему нет одной банки крови? Вот, иди сюда, иди сюда, вот тут. Еды. Сюда Там есть? нету еды. Нет. Я, Я еще и потерял свой У силы. меня у меня пьют, так что можешь и ты. Тут нету жить. крови. А можешь... у меня есть кровь. Возьми, только, пожалуйста, не всю. У, у меня больше одна с Я хочу эту. Дайте мне друзья. Дай, дай мне, дай у мне. У меня есть одна вот. Дай, дай мне, погоди, дай мне. Да дай мне, мне, же. Погоди. мне Ой, кто умный как застроил, сожрал. застроил рештки. Меня... Она под... подождите. Вот У меня есть одна вот такая подойдет. Печень. Посмотри, вот такая кровь подойдет. Да, такая подойдет. Первая группы. Так, маги. что будем делать? Нам надо что-то решать. Надо как-нибудь вернуть кольца и маги. Магии уничтожены. Кольца уничтожили. Получается, то, что у меня была сильная магия. Если даже магия вернется, то она у меня будет обычно как у обычных магов. Mm -hmm. Да, надо вернуть, потому я что связь, выс... связь ваша с предками разрушена. Разрушена связь с предками, ты не получишь свою силу обратно. Поэтому нужно придумать такой план, чтобы вернуть связь с предками. И У меня Я есть никак... идея насчет себя. Мысли. Я слышал вот тут немножечко пока пытался вернуть свои силы. Я ну как бы силы вампира у меня не пропали. Я слышал то, что ведьмы обсуждали кое-что. Что они обсуждали? Они хотят найти нового регента. Серьезно? Да. И ты отправишься на титул регента. Оснований им нет доверять, ты могущественный маг, и в целом тебя должны будут принять. Если не примут, я их лично всех сожру. Я не примут, потому что меня издали туда, потому что ты был в моем да теле, теле. Меня сажали. и меня сожрали. Им все равно то, что ты был в моем теле переместился. Я Ой, поверь, они меня послушают, учитывая то, что есть. Они не согласятся. Вербены. Точно, я Вербен... всех сопр... вербена, я... ж... вербена исчезла. Да. Вербена не исчезла, она всех эффекций но снялась. у меня ее нету больше почему-то. В крови, потому что ты долго и не питался. Они тоже вряд ли не будут подозревать, что мы придем. Mm. Mm. Надо дождаться ночи. Я... И мы... Короче, когда ты получишь связь с предками, ты отправишь меня к предкам. ты сейчас гибрид. Я сейчас гибрид. Увы, но это так. А где мы... вот этот где еще Вот этот, который тоже гибрид. Не, не ука. А другой. А, он, наверное, там сидит где-то. Больше, блин. Не знал, что я буду в такой ловушке. Зонсик, Я никогда не подозревал, что я попаду в такую ловушку. Тут есть крыши. Такс, я песенки вспомнила, извиняюсь. Такс, я еще и голодный. Кровь, да, крови весело. мало. А если они не примем, как раз можете поесть. Да. Надо Поч лишь дождаться ночи, все увидимся, когда наступит ночь. Наконец-то уже потемнело. Я там всех съела. Так, ребята, я конечно понимаю то, что стой, стой ты ее не пьешь сейчас. сейчас. Нет. Подожди, она сверкает ярко, она не умирает. Да, она умрет сейчас, как, потому Она, что... Она ночью умрёт, она, она ночная фея. Какая разница, когда магии в городе нету, когда мы уничтожили единственный источник магии. Я Это... я Всем. Так, Всем. ребята, ребята, вам советую остаться. Мне просто я там... Не... Решили с ведьмами личные контры с ведьмами, поэтому я сам к ним отправлю свою. Пока посидите, чай попейте, я с вами обязательно а. с вами потом расскажу. Он же, вам. а он меня, Они же меня убьют, то же самое. Поверь, прошлых... я просто уничтожу все. У меня сейчас есть меч, а он все-таки пропитан другой энергией, а не магией. И когда им всем не сдобровать, а ты а тоже ты... останется там, Тедди. Я просто могу выдвинуть свою кандидатуру. Ладно, хорошо. Пойдемте чай пить. Как хорошо то, что в связи с тем, то, что уничтожена магии, уничтожены запреты на вход. Конечно жалко, да, видим, видим, если они... ой, как их дом покалечило. Уж правда сил сейчас тоже нет, но им это не обязательно сдать. сил Здесь нет. Ой, я их уже слышу. Это единственный, это единственный вот этот. Кто это единственный? Это единственная сила энергии, которая даст может маленькую часть. Ну Пой даст. По Ведьмочки, приветик. Я же Я же уверен? Что это? Это кол. Кол? Ну как ты думаешь, можно убить колом меня? Я к тому ты ты не смей меня поднимать. Сейчас. Девочки, бежим, девочки, бежим. Девочки, бежим пойдемте туда вы просто вы понимаете у вас остался ваш артефакт три головы первородных ведьм но их же тоже можно жечь и вы потеряете абсолютно последнюю силу у вас не работает магия но могу сказать с уверенностью я смогу помочь вам если вы поможете взамен мне О, погоди, кто из вас кто тут главная ведьма Наверное, вот это. Я. Наверное. Я. Ты, ведьмочка. Да. Смотри да. мне в глаза. Смотрю. Ты убедишь своих подруг то, что Тедди должен вернуться в вашу банду. Хорошо. Также вы сделаете его новым регентом. Ладно. Убеди их то, что с ними случится. Даже учишь что с этой дурочкой. Знаете, что делали в средние века? Ой. Милочка, прячемся. Что делали в средние века? Мне кажется, нужно вот это вот эти взять в регенты и вернуть его. Мне кажется, ну, мы. Сжигали не... на костре, да. видим. Да. Нет. Лю... Лю... Лю... Лю... А? нет. О, нет. Я могу ее вернуть. Умрю. Только нет. не надо. Так, давай Кто возьмем хочет повторить брать? эту судьбу? Нет, нет, нет. О, нет. нет, давай возьмем вот эти команды в нашу. В наши девочки. С вами а было так девочка? просто договориться. Хорошо, ладно. Все, хорошо. Мы... Строим дом. Да, нужно построить дом. Девочки, строим дом. У меня есть вот такая штучка еще. Она красивая очень. Осталось я найти способ вернуть магию. Потому что если я опоздаю, это будет плохо. Черт. Нет, я нет, не не нет, не нет, я нет. Не нет. Не Полнолуния! Я же гибрид. Она не должна на мне работать. а ага. Начинаюсь. а ага. Я трансформируюсь в оборотне, не в этот. Не сейчас! Только не сейчас.